Привет, ребята! Вы на канале Ливудский Хаус, и сегодня мы поговорим о триммерах, о тримере, так скажем. Много говорить не будем на эту тему, потому как эта тема очень широко освещена на ютубе, но я для себя составил какой-то перечень действий, которые необходимо выполнить при первом запуске триммера и дальнейшей эксплуатации, поэтому смотрим дальше. Сегодня на российском рынке присутствует просто огромное количество различных марок триммеров от дорогих до бюджетных вариантов. Поэтому изучив информацию в интернете, почитав различные отзывы, сайты я пришел к выводу, что можно на сегодняшний день обойтись и бюджетной косой. Мой выбор был сделан в пользу немецкого бренда китайского производства. А марка Хюнтер выбрал косу GGT 2500S 2500, как вы уже наверное догадались, это мощность то есть у нас 2,5 кВт вот смотрим собственно на этот бренд Теперь это просто необходимо осталось собрать а на что необходимо обратить внимание в первую очередь в первую очередь при покупке бюджетного китайского тренера необходимо все проверить узлы все узлы я имею ввиду подтянуть все болтики гаечки что вы видите все их подтянуть следующим важным вторым пунктом который я уже понял необходимо сделать это в редукторе проверить уровень масла вот вы откручиваете вот этот вот болт первый раз когда вы это делаете у вас редуктор снят вы откручиваете этот болт с помощью с помощью смазки для редукторов чем удобно их пользоваться смазкой потому что у них уже предусмотрен носик с помощью которого легко вдавливать масло в редуктор вы вдавливаете это до тех пор пока вот масло не пойдет с этого отверстия это что касается редукторов масло в редукторе проверять необходимо каждые 10, 10 машин часов непосредственно работы третьим третьим что необходимо воротить в триммере внимание это навал вот который расположен в штанге он все вот эти вот наконечники они обязательно все должны быть смазаны и сам вал тоже должен быть смазан если масла нету на валу необходимо также вот с помощью смазки нанести пару точек это все с помощью ну с перчаткой желательно это все размазать и, и чтобы образовалась небольшая пленочка потом как шомпу выбьете вот так вот смазываете это подшипники находящиеся здесь внутри до того чтобы образовалась на валу вот эта тоненькая маслянистая пленочка так следующим что необходимо нам сделать Давайте подлетим поближе, это необходимо проверить вот кулачки, надо посмотреть, чтобы не сильно были затянуты вот эти вот болты, как это проверить, это с помощью отвертки, стараемся раздвинуть, раздвинуть вот эти вот кулачки, они должны отходить видите здесь отходит теперь проверим тот же видите здесь тоже отходит то есть все нормально все нормально поэтому можно приступать к полной сборке еще главное на что обратить внимание у каждого триммера есть такая вот бачок необходимо развести бензин с маслом. В данном случае для моего триммера это 41. Вы вот, наливаете в вот бензин, и тут выбираете свое соотношение масла. Тут я думаю ничего сложного, поэтому приступаем к сборке. Справляемся на участок, а вот и наши кусты. Приступаем к окончательной сборке мотокосы, сразу хочу обратить внимание. Косить нажали при обкатке мотокосы ни в коем случае нельзя, так как обкатку должна пройти сама механика. Косить нужно катушкой, но с минимальным извлечением лески 7-10 см. Я надел нож, только боясь того, что катушка не справится с борщевиком и полохом, которого мне на участке очень много. Но с ножом я проработал не так долго, вскоре заменив его на катушку, как полагается при обкатке мотокосы. При обкатке мотокосы Бензин с маслом надо разводить согласно инструкции по эксплуатации. Так, в моем случае, при обкатке это соотношение 1,27 и при ее повседневной эксплуатации 1 к 40. Многие используют бензин с присадками и добавками Mustang, Пульс, Energy, но лучше от этого воздержаться. И использовать обычный 92 или 95 бензин с маслом для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Так как присадки и добавки плохо воздействуют на сальники, они становятся мягкими, начиная пропускать воздух. Приготовленную топливную смесь хранят не более одной недели, так как она утрачивает свои свойства и не может обеспечить полноценную смазку поршневой. Нужно разводить смесь в том количестве, которое необходимо для работы. Если же в баке остались излишки топлива, их придется слить, завести косу и проработать до полной ее остановки. Перед тем как приступить к работе с триммером, подгоните под себя плечевые ремни и отрегулируйте ручки триммера, чтобы все сидело очень удобно и хорошо, так как процесс покоса травы не быстрый, все неудобства быстро скажутся на вас и будут отзываться боги. Лучше сразу обратите на это внимание. Многие думают, что обкатывать буртакный двигатель можно на холостых оборотах, при этом из расходов 1-2 бочка топлива. Но это не так. При обкатке двигателя на холостом ходу топливо полностью не выгорает. На поршневой и образуется нагар. Опасность в том, что этот нагар может отслоиться и повредить поршневую. Также на холостых оборотах двигатель лишен полноценного охлаждения. Как я обещал, я приступил к замене диска на катушку. У данной модели триммера в комплекте есть катушка, но она ненадежна. Скорее всего, не рассчитана на мощность 2,5 кВт и поэтому быстро разлетается. Лучше всего купить новую катушку, я выбрал полуавтоматическую катушку Champion HT33, ее стоимость составляет около 600-700 рублей. Косить при помощи катушки лучше в защитных очках, чтобы не повредить глаза от летящей травы. Но не успел я их надеть, как меня ждала первая проблема. Триммер загнул. После беглого осмотра я таки не нашел причину, по которой мотокоса отказывалась заводиться. Поэтому было принято решение открутить и проверить свечу. Как и оказалось, она была мокрая и вся в нагаре. Но как я не старался, сколько бы попыток не произвел, результат был один. Триммер не заводился. Максимум, что я добился, вы можете видеть на экране. Поэтому было принято решение на сегодня закругляться и завтра приехать с новой свечой. На следующий день, взяв с собой хорошее настроение и новую свечу, Предварительно просушенную за ночь камеру я вкрутил свечу. Также я подкрутил подачу топлива в карбюратор. Все эти действия быстро возимели успех. Так как триммер завелся, и мы можем с него приступить к дальнейшей обтатке триммера. Теперь давайте рассмотрим порядок действий при обкатке мотокосы. Первое. Необходимо развести топливную смесь согласно инструкции производителя. Второе. Завести бензокосу и первые 5 минут дать ей проработать на холостом ходу, но каждую минуту делать прогазовку. Не надо резко нажимать на клавишу газа, так как может заклинить игла в карбюраторе, она также нуждается в притирке. 3. Затем нужно заглушить двигатель и дождаться, пока у не охладится, на это займет 10-15 минут. В четвертом. После этого нужно завести мотокосу и приступить к работе, но начинать надо с покоса мелкой травы. Косим 10-15 минут, после делаем перерыв на 15-20 минут. В таком режиме нужно отработать два бака топлива. После обкатки необходимо взять ключи и подтянуть все винтики и болты, которые у вас на виду. После обкатки они могут немного развинтиться. И пятым. После того, как двигатель прошел обкатку, то без перерыва можно работать 40 минут. Затем делать перерыв на 10-15 минут. Сегодня на помощь пришел мой друг Дмитрий. Он уже не первый раз тут. Хочу сказать ему большое спасибо за помощь. Ракурс выбрал не очень удачный, но сейчас так не хватает солнца, что я решил его ставить и поделиться им с вами. Сейчас мы откладываем на местности участки, где в скором времени предстоит работать экскаватор. Под дремярку, что мы сейчас намечаем. Нам необходимо снять верхний растительный слой, а поцептики сон предстоит выкопать прямки глубиной 2 метра. Также нужно помнить, что любая мотокоса любит максимальный оборот. Все механизмы работают по инерции, это снижает нагрузку на нее в целом. Вот, собственно, и подходит к концу наш рабочий день. Вы были на канале Левутский Хаос. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте лайки. До скорых встреч. Пока.